Самое страшное – это на выезде из Донецка в сторону Мариуполя запах войны. Это не запах угольных шахт Донецка, это именно запах войны. Меня зовут Илона Девятова, и я волонтер. Сегодня мы собираемся в нашу третью гуманитарную поездку, наш третий гуманитарный конвой. Мариуполь, Волноваха, Донецк, Дебальцево, Макеевка. Там везде нас ждут. Мы везем нашим парням, нашим бойцам посылки. Мы везем мирному населению необходимые вещи, везем лекарства, везем продукты питания, детям везем канцелярию. Сейчас это время найти кого-либо, это из разряда счастья. Потому что ко мне сегодня пошли банки в ЦРБ по работе, вот, а девочка пытается найти своего родственника, отца. А вот. И она везде была. и невозможно ее найти, потому что был такой период, когда забирали волонтеров Украины, а потом по дороге... Где он, каким и на сегодняшний день? То, что найдены люди и живые – это счастье. Конечно, конечно. Спасибо, конечно, я в шоке. Ну, <соцентричный> количество, теперь это все будет а раздать, но людей очень много приходят и благодарят. Ильгар Игрисович, пенсионер в офисе. Сейчас вот у нас везем груз Санкт-Петербурга. Сколько лет все продолжается, вот братоубийство, война в Украине. Людей безвинных, детей, стариков, женщин бомбят и смотреть просто больно на все это у, нее у тебя перебирать или машину uh -huh. лет жили мы в одном государстве сколько родственников сколько родных близких в одной части все стали как бы врагами но это неправильно мама всегда говорила что когда печешь пирожки занимаешься с тестом когда ты его замешиваешь Нужно думать о чем-то всегда позитивном, хорошем. Вкладываем всю любовь, теплоту. Долго думала, что же могу сделать я, находясь далеко от всего этого, Это меня посетила идея приготовить пирожки. Мне кажется, им сейчас очень не хватает чего-то домашнего. Тёплого. Мне очень радует, что большое число людей откликнулось, которые сегодня пришли на наш сбор. Помогают все это нам собирать, растаривать по коробкам. Все мы это фасуем, все мы это обязательно подписываем. Не устану благодарить вообще всех и каждого. во Всем низкий поклон, кто любое принимает посильное участие. Бабушки-блокадницы сушат бесконечно сухари, вяжут носки, девчонки варят свечи окопные. Любая, вообще, вот эта вот капля, которую помогают люди, она вырастает в огромный океан. В этот раз у нас будет более 7 тонн груза. Мы повезем. Все сам? Да. Ой, вот же, что у от живу, плечей растут. Как, а? как я хотел. Моя первая супруга, Венера Константиновна, от имени своих покойных родителей Битьева Константин Кузмича, в Юлия Константиновна передает момент помощь нашим ребятам, которые здесь проводят спецоперации. Но ну, естественно я не мог на стороне остаться. Решил перевести все это сам сюда. Везем запчасти для автомобилей. Также тепловизоры везем ребятам. Медикам везем специальное медицинское оборудование для полевой хирургии. Я готовлю, как моя мама готовила. Пироги, пирожки. Это была ее, конечно, коронка. И вот с капустой пирожки я еще помню, как она делала. Вот и закончилось мое 8 марта. Сегодня я напекла 145 пирожков. Они сейчас отправятся к своим адресатам. Надеюсь, им всем будет вкусно, тепло и уютно по-домашнему. Держи, это Ой, Спасибо, спасибо. конфеты, кофе, чай. Спасибо большое. передаем ребятам спальный мешок спальный мешок лучшему бойцу у тебя подразделение да, а, этим самым кому-то там скажешь тоже хорошему парню термос спасибо. это уже разберетесь терм, эти, термические какао на подгон угу. этот на, э, пилот тоже на подгон это уж да. сам разберешься и еще классная вещь по да, урбан тоже еще. Ребята не защищать не только местных населения, не защищать честь России здесь. Вот надо помочь как-то им поддержать, кто как может. Много общественных организаций подключилось, но больше, конечно, это все-таки местные жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые не остаются в стороне, которые видят и понимают, что их помощь востребована. Особенно, когда они видят, что записывают ребята им видео с благодарностями, и они понимают, что это приходит в те руки, в которые они все это собирали. Первая наша поездка состоялась в декабре. Мы собрались за месяц, набрали чуть больше 500 килограммов веса. Было страшно, было страшно, потому что своими глазами видишь, как срабатывает ПВО в воздухе, и не понимаешь, куда эти осколки могут прилететь. Помимо всего, это все сопровождается, конечно же, громкими звуками выстрелов. А выслал на Вахе, да, только? Приехал. Да, только да, там. А, сегодня, ушла, сегодня, сегодня вот как мы ее освободили. Бойцы наши ребята молодцы. Особенно не впечатлил командир штурмового отряда прислуха ДНР. Молодцы, ребята. Спасибо вам огромное. Рано или поздно все это закончится и закончится нашей победой. Донбас. Для меня сейчас это слово которая синоним слову патриотизм. Но наша помощь и поддержка, она необходима. Она там чувствуется. И когда ты видишь глаза этих бойцов, ты понимаешь, что все это не зря. Это здорово, что мы приближаем победу своей помощью. Да, да, да, мы чувствуем. Все ну хорошо. Спасибо. Друга. Я с Алтая, отцу, у меня отец остался. Один, 67 лет. Алексей Укоянович. Я тебе большой привет всех даю. И сестре своей, Свете. Вологодская область. Сегодня Всем привет. Всем кто я знаю. О жене. Ладно, ребята, Давайте живым и здоровыми и с победой. мы ждем пострее всех домой. Сделайте что-нибудь. Все, пожалуйста. Все, Все, до свидания. Хотим выразить огромную благодарность жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за оказанную нам поддержку. Для нас это очень важно. Для того, что вы делаете, для нашей общей победы. Большое вам человеческое спасибо.